Советского Союза. и показывает Москва. Сегодня наша страна отмечает 70-летний юбилей легендарной народной хоккейной команды «Спартак Москва». Для торжественной церемонии в полет приглашаются легенды каждого десятилетия любимые хоккеисты миллионов болельщиков. Седьмое десятилетие Спартака, представитель нынешнего поколения Спартаковцев, выигравших в 2014 году Куба Карлаква, вратарь Спартака Александр Тружков. Шестое десятилетие Спартака и подсветку по числу матчей за Спартак и однократный призер чемпионата Советского Союза. Наш легендарный защитник Владимир Тюриков. Пятое десятилетие Спартака. Олимпийский чемпион и однократный призер чемпионата Советского Союза. Прекрасный прошлом нападающий Спартакан Игорь Болдин. Четвертое десятилетие Спартака. Олимпийский чемпион и однократный чемпион мира и Европы. Чемпион СССР в составе «Спартака» – замечательный нападающий Виктор Долинов. Специально на праздник из Германии прилетел наш легендарный голкибл. Реконсмен «Спартака» по количеству матчей среди вратарей и однократный призер чемпионата Советского Союза Виктор Виктор Горощенко. Люди десятилетия Спартака. Двукратный олимпийский чемпион. Неоднократные чемпионы мира и Европы. Трехкратные чемпионы страны в составе московского Спартака. Наши легенды. Александр. Якушев и Владимир Шадрин. Владимир Шадрин. Второе десятилетие Спартака, двукратный олимпийский чемпион и однократный чемпион мира и Европы, трехкратный чемпион страны в составе московского Спартака, знаменитый форвард красно Вячеслав Старшинов. Первое десятилетие Спартака двукратный олимпийский чемпион и однократный чемпион мира и Европы, трехкратный чемпион страны в составе московского «Спартака» наш легендарный нападающий Борис Майорок! Является вбрасывание